Всем привет, друзья! Проспектик, который я делал ранее, так как сайт у нас изменился, уже не актуален, не дополнить его нельзя, ничего. Поэтому я сделал новый проспектик, 2.0 его назвал, вот так он будет выглядеть, вернее уже выглядит. Тут все наши спикеры и пошли курсы, богатый продавец, Там маркетинг, реклама, криптоэкономика с Анатолием, финансовая грамотность, как платить кредиты. Вот, Сакральная геометрия, Владимир Древ со своим курсом. В общем, что было такое актуальное на площадке. Все это я сюда уместил Алексею Бессону. Все, тарифы доступа видите, да? Тут стандарт. Здесь, допустим, тариф Basic. Все это расписано. Татьяна, Голтис. Вот, все эти курсы я разместил. И сзади тарифы доступа, пожалуйста. В офис маги мне сделали вот такой красивый переплет, распечатал я все это на А4 формате, да, прям с PDF файла на флешку скидывайте себе, распечатывайте, потом мне здесь обрезали по краям, со всех четырех краев, да, потому что получилось чуть меньше, и вот такая красивая вещь получилась, поэтому пользуйтесь на здоровье, всем хорошего дня, всех благ!